А, это Максим. Здорово, Максим. Это мой первый, получается. Точнее второй, но последний ролик по Роблоксу. Забыл поздороваться всем хай Потому что. Потому что мне лень хоть что-то тут делать. Я типа 40 тысяч подписчиков набрал. И все. И, типа больше нефиг делать. Но э -э -э, всем удачи и всем пока. Ну ладно еще. Давайте выпустим один ролик. Вот. Так. Так. Заходим в дом. Садимся за компьютером, открываем Вегас ПРО э, и монтируем видео. Так. А, а, э, в смысле? Так. А, загрузить. Выбираем название. Хорошее название. Пойдет. Ну Всем удачи и всем пока. Ссылочка на канал Максима, конечно, не будет в описании. Ладно, шучу, будет. Ну и ладно, пойду завершать запись, потому что мне хрен делать нехрен.